Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Билыч, и сегодня мы поговорим детально и более подробно о процессоре i7-7820X на сокете 2066. Расскажу о его особенностях, его разгоне, температурном режиме, и конечно же сравним его с более бюджетным восьмиядерником от компании AMD, а именно Ryzen M7 1700. Сравним как в синтетике, так и в современных играх. Итак, Поехали. Данный восьмиядерный 16-поточный процессор 7820X я тестировал на материнской плате от фирмы ASUS X299 Prime A. Они я более подробно сделаю детальный обзор, несколько позже, скажу лишь, что плата вполне годная за свои деньги, но назвать идеальной, к сожалению, не могу. Сразу предупрежу, что все комплектующие я покупал за свои деньги в немецком магазине Computer Universe, ссылки на него, а также код на 5 евро скидки будут, как обычно, в описании к видео. Что касается нового процессора Skylake X, то в стоке он работал на частоте 3.6 турбобустом, соответственно, до частоты 4.3. И с турбобустом 3.0, то есть новой технологии, с разгоном одного ядра до частоты 4.5. То есть это достаточно интересная новая фишка. Также у него был разблокирован множитель, и посему ваш покорный слуга не мог обойти вопрос его разгона. Первой планкой для разгона была частота турбобуста 3.0, то есть 4.5 ГГц, которую удалось достичь на всех ядрах с напряжением 1.215. В целом данную частоту можно взять, наверное, на любом образце процессора с любым приличным охладом в виде там хорошей какой-то топовой воздушки или двух секционной водянки. С моим новым Be Quiet Silent Loop 360 температура самого горячего ядра на данной частоте в жестком стресс-тесте RealBench 254 составила 96 градусов. Тут нужно заметить, что при этом в играх процессор на данной частоте не грелся выше 50-60 градусов. Так что не нужно тут кричать, что 96 это много, это, друзья, немного, с учетом того, что это стресс-тест, это повышенная нагрузка, что на дворе было лето с температурой плюс 30 в тени. И к тому же максимальный порог температуры для данного процессора не 100 градусов, как было для Sky и Kaby Lake, а порядка 105 градусов, так что запас еще был. Частота 4600 также мне поддалась с напряжением 1.235, но вот температура самого горячего ядра превысила отметку в 100 градусов, что, конечно же, допустимо для данного процессора, но не является желательным для постоянной его работы. Поэтому я решил, что до зимы 4500 останется рабочей частотой процессора, тем более, что этого более чем достаточно как для игр, так и для каких-то других задач. Что касается частоты 4.700, то из-за перегрева взять ее не удалось. Хотя, как показал опрос других владельцев, многие модели гонятся до 4.7 или даже выше. Так что, опять-таки, кому как повезло, то есть, можно сказать, небольшая лотерея. Я сразу говорю, что в данном видео я не буду говорить про тест-линкс и про то, как его проходит данный процессор, про инструкцию AVX512, потому что это отдельная тема, об этом было уже видео так что если вам интересно, посмотрите. А здесь мы затронем несколько иные аспекты. А в качестве модулей памяти для данного процессора с данной материнской платой я использовал четыре новых модуля от skill а, заявленной частотой 3200 мегагерц. Однако поначалу они не запустились на 3200, то есть XMP профиль не работал. А максимум был 2666 и хоть ты тресни. Я конечно же обращался в поддержку g skill а и думал уже возвращать их по гарантии, но тут Asus обновила биос материнских плат и все собственно заработало. Правда заработало с полпинка, а точнее после поднятия напряжения на модулях до значения в 1.36 вольта. Так что веселухи с памятью о новых Skylake X столько же, сколько и у Ryzen. Но если говорить серьезно, то конечно же здесь проблема в биосе платы Asus, который был достаточно сырым. Ну да ладно, с разгоном я думаю стоит завязывать, уже целое видео о нем было. Давайте перейдем к тестам и к нашему сравнению. Характеристики обоих тестовых стендов вы сейчас видите у себя на экране. Скажу лишь пару слов, точнее отвечу на 4 глупых вопроса, пока мы не начали. Итак, первое. Да, процессоры тестировались на разных частотах, ибо ни одному из вращенцев в мире не придет в голову мысль, а приводить частоты двух совершенно разных по архитектуре процессоров к одной какой-то величине. Второе. Да, частоты у обоих процессоров могут быть и выше. 1700 й максимум гонится до 4.1, а в среднем гонится до 3.9. То же касается и 7820X, который обычно берет частоту 4.7, но может работать и на 4.9. Однако я взял те частоты, которых может достичь любой образец. А именно частоты в турбобусте. Просто применил их ко всем 8 ядрам, получив 3.7 Рязаний и 4.5 у Intel а по всем котлам. И мне кажется, что это достаточно справедливо к обоим процессорам. Третье, да, Intel поддерживает четырехканальный режим работы памяти, а AMD лишь двухканальный. Это нужно учитывать, как и то, что AMD дешевле почти в два раза. И когда мы будем подводить итоги по этим процессорам, мы это обязательно учтем, поэтому не нужно писать, что процессоры поддерживают разное количество каналов памяти. Четвертое, да, частоты памяти немного отличались, ибо это уже второй комплект памяти, который на райзене со сроковской материнкой не смог преодолеть отметку в 3000 мегагерц. При этом BIOS материнки стоял последний С той самой Adgesa 1006 А модули, насколько я знаю Имели именно самсунговские чипы Но все же максимум, чего удалось достигнуть Это частота 2933 МГц Но разница, как по мне, не является существенной Ибо все мы знаем, что прирост каких-то показателей у Ryzen От роста частоты памяти он не линейен. После 3000 МГц прирост памяти дает все меньше и меньше прибавки в скорости. Кто не знает, то тем советую изучить статью на ТХГ. Там достаточно подробно показывалось влияние частоты памяти на Ryzen и показывалось, что с ростом частоты оно все меньше, меньше и меньше. Ну и наконец последнее, мне постоянно говорят, что тестить игры для сравнения процессоров нужно на низких настройках, чтобы все не упиралось в видеокарту. Я скажу вам одно, друзья, разницу будет видно и так, скажите спасибо отличиям в архитектуре между этими двумя процессорами. А вот играть на 1080 Ti с низкими настройками графики и топовым процессором, вот это уже по моему диагноз. Итак, с глупыми вопросами мы разобрались, переходим непосредственно к тесту. Первый тест это синтетический Bench 15. Тут 7820 выдает порядка 1973 баллов, а AMD Ryzen на частоте 3.7 лишь 1631 балл. Во многом, как мне кажется, тут влияет именно четырехканальность памяти Intel. Таким образом, Intel быстрее, примерно на 20%, хотя, как вы понимаете, разницу в стоимости его это никак не отбивает. Следующий тест, который я решил проверить, это тест, который для меня очень важен, это рендеринг на CPU. Приложение, которое рендерить на GPU, толком не умеет, а именно в Sony Vegas. Друзья, с любыми настройками, GPU в Sony Vegas рендерит лишь переходы и спецэффекты. Данное же видео их совсем не содержало. Я рендерил обычный свой проект в 4К разрешении длиной примерно в 11 минут, который состоял как из 4К видео, так и с 1920 на 1080p, так и из каких-то картинок и так далее. Итого, Ryzen справился с этой задачей за почти 30 минут что касается 7820x то ему хватило 25 минут прирост опять-таки порядка 20 но напомню что разница в стоимости явно не 20 так что для cpu рендеринга дешевле будет взять седьмую рязань ну да ладно, я думаю, что все вы ждете не рендер-тесты, а тесты непосредственно в играх. Итак, поехали. Первая игра, Battlefield 1, настройки все так же ультра, разрешение 1080p и масштабирование выкручено на 200%. Так что карта по факту создает картинку порядка 4К. И на карте тень гиганта 64 человека, мы имеем порядка 76-77 кадров на Ryzen и 82-83 кадров на 78-20X. Прирост порядка 6-7 кадров явно не выглядит впечатляющим, однако хотелось бы заметить, что оба процессора в данной игре они избыточные, ибо она поддерживает всего 8 потоков, а это значит, что половина потоков просто простаивает. И как показала практика, отключение многопотока, что на Ryzen, что на 7820X, существенного прироста вам не принесет. Вторая игра, Ведьмак 3. Все настройки выкручены до предела, в том числе и пресловутые Nvidia Hairworks. И тут разница становится куда более существенной. У 7820X порядка 115 кадров в среднем, а вот у 1700 уже порядка 105. Также нужно отметить, что игра активно использует ресурсы одного из ядер, загружая его временами под 90-100%. Именно в такие моменты Ryzen испытывает самые большие трудности. Видно, как порой падает загрузка видеокарты, да и в целом на протяжении игры она грузится несколько меньше, чем у 7820. Тут следует сетовать лишь на плохую оптимизацию этой старой игрушки под процессор AMD, и именно в данной игре разгон Ryzen до 4.1 может действительно стать отличным подспорьем. Третья игра Mass Effect Andromeda. Настройки графики ультра по дефолту. Игра новая, оптимизация хорошая и посему разница в производительности, можно сказать, минимальная. 126 кадров у 7820X и 123 кадра у 7 Рязани. Излишние комментарии, я думаю, что здесь явно не нужны. Четвертая игрушка, требовательная Watch Dogs 2. Все настройки выставлены на ультра, подкручивать их вручную я на самом деле не стал. И здесь разница синих и красных достигает своего апогея. У Ryzen вполне приличные 65-67 кадров, а вот 78-20X врывается вперед и выигрывает целых 20 кадров. Его FPS порядка 84-85 кадров. Что сказать, я могу лишь посоветовать фирме AMD более активно сотрудничать с разработчиками игр, дабы избежать таких ситуаций в будущем. Ну и напоследок, игра старая, но не менее популярная, это пятая GTA. Все настройки вручную на ультра, кроме масштабирования картинки. MSAA восьмикратная, дабы все было гладким, как лысая коленка. И в итоге в сцене с обилием взрывов и пальбы мы имеем 74-75 кадров у Ryzen а и 84 кадра на Intel. Опять-таки отрыв достаточно существенный, порядка 10 кадров. Все итоговые результаты вы сейчас видите у себя на экране, друзья, так что можете без проблем сравнить производительность данных двух процессоров в этих играх. Теперь давайте перейдем к выводам. Что касается 7820X, то выводы следующие. Процессор показывает отличные результаты как в играх, так и в синтетике. Разница в играх по сравнению с восьмиядерным аналогом Ant-AMD составляет от 0 до 30% максимум, что очень даже неплохо. Также процессор на 20% быстрее в рендеринге и на 20% быстрее в синтетике. Но есть одно большое но, которое заключается, конечно же, в его цене. Обычный 1700, который чаще всего гонится до частоты 3.9, обойдется вам на почти 200 евро дешевле, или почти на 75%. А если учесть стоимость дорогих материнок для сокета 2066, то разница возрастает до 300-350 евро, или 90%. Однако, если мы будем сравнивать 7820X с топовым 1800X, то цифры станут куда более приземленными. Intel будет примерно на 14% дороже и на 35% дороже, если учитывать стоимость дешевых материнок на чипах X370 и X299, что уже ближе отражает разницу производительности между этими двумя камнями. Почему же я купил себе 7820X, спросите вы? Ну, во-первых, друзья, мне для рендеринга видео нужна была производительность Ryzen 1700, то есть восьмиядерного процессора, но не потеряв при этом ни одного кадра FPS, -а, ведь мне приходится тестить видеокарты, и там потеря FPS -а это крайне плохой результат. Также нужно сказать, что платформа 2066 проживет достаточно долго, и обновиться на ней явно будет на что. В то же время я не верю, что игры будут делать более чем на 6-8 ядер или 12-16 потоков, так что AMD с Red Reaper мне совершенно ни к чему. Вот как-то так, дорогие друзья. Если вы хотите купить данный процессор, то магазин Computer Universe к вашим услугам Код на 5 евро скидки также в описании к видео. Всем еще раз спасибо, если видео вам понравилось, было для вас интересным, информативным, то жмите лайки, подписывайтесь на канал и делитесь им с друзьями, быть может для них это будет также интересно. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.